Сегодня тоже работал с женщиной, которая хочет бросить курить. Вот. И я ей объяснил, что любые зависимости, курение, алкоголь, наркотики, еда, работа, секс, игры, это некий образ жизни. И вот так образ жизни поменять крайне тяжело. Его легко поменять, когда меняются некие внешние условия. Ну, например, там. На работе, когда человек дома, ну, там, живет в своем городе, но, ходит на привычную работу, курит, а поехала в тренинг, поехала в другой город, в другую страну, э, там совершенно другой образ жизни, там, допустим, или просто поехала за город на в палаточный городок, там курить не хочется. Я говорю, конечно же, не хочется, потому что там другие условия, внешние. У меня на море вообще не хочется. Вот. Потому что есть некие внешние условия, есть некие ну, другие внешние процессы, и другие внутренние эмоциональные процессы, что существуют некие эмоциональные процессы, которые заставляют эту привычку проявлять. И как вот вот и у, коренья, и у алкоголя, и у наркотиков, и у еды, именно у зависимых людей. Да, это занимает это стиль жизни, стиль выживания, да, некую внутреннюю пустоту заполнять объектом зависимости. Важно просто отслеживать вот эту пустоту. Отслеживать. Ну, мы с тобой нашли, что это связано с, было, да, с запретом выражения эмоций. Но одно дело выражать эмоции, другое дело осознавать эмоции. Другой, следующий шаг – это внутренняя эмоциональная пустота. Начинай слеживать, какой голод. Да, следующий, смотри, следующий шаг. То есть ты уже отслеживаешь, ага, топчу шоколадку, топчу конфету. Супер! Можно задать И в этот же момент можно задать тебе вопрос, а на самом деле какой голод я испытываю? А на самом деле существует ли этот голод на самом деле? Так ли эта конфета пропадет, и все, без нее я умру. Понимаешь, да? Представь себе коробку. И коробка разделена на маленькие ну, сектора. То есть, там такие ну перекладины. И значит коробка, и 10 на 10, по факту, 100, 100 ячеечек. И вот есть два формата. Да? Ну, вот как можно на это посмотреть? Можно посмотреть. Охренеть, 100 ячеек, и мы заполнили только три, А все остальные пустые. Жесть. Есть другой формат. Круто, из этих 100, 3 уже заполнены понимаешь ориентация на пустоту либо ориентация наполненность смотри когда есть когда существует ориентация на пустоту подсознание воспринимает у меня ничего нет нужно срочно наполняться ресурсами нужно срочно хавать нужно срочно эти ресурсы откладывать запасаться ими побольше А когда да. ты осознаешь, что у меня вот есть три из ста, это состояние наполненности. О, у меня уже есть три. Окей, круто. Я ну, наполовину. Полу... На да. А на да. Вот у меня к тебе домашнее задание, вот наблюдая за собой, да, вот эту вот тему голода. Ты акцентируешь свое внимание на чем? На голоде. Ну или там, вот когда ты хочешь, там рука тянется за конфетой, ты акцентируешься на том, что на пустоте такой эмоционально-событийно-жизненной. Либо на, о, еще одна вкусная штучка, которой я наполнюсь, которая я а, наполняюсь. На пол, на пол, да, на Понимаешь, да? То есть... Мышление изобилия, избытка, либо мышление пустоты. Просто, знаешь как, вначале понаблюдать. И поменять это можно только через усилие воли. Да, вот Задавая себе вопрос, я сейчас голодна на 70%, на 30% или на 100%. Если я на, голодна на 30%, то есть на 70% я еще сыта. Тогда мне эта конфета, ну, не стоит, потому что я приняла решение кушать только, когда я голодна на сто процентов. Угу. Что делать с тем, что, когда я голодна на сто процентов, я дожусь за стол и съедаю в два раза больше, чем я, там, Тебе хочется и... после... Тебе хочется спать. После еды? да как? Вот признак вот сонливость это признак того, что ты съела в два раза больше, чем размер, ну, чем надо было. Вот покупать как, размеры порций еды, да, сколько ты кладешь в поднос, это уже сознательная штука. И здесь.. Чисто приучить себя, там вот как я, например, одно время я приучил себя брать только кусочек мяса и только салат. Понимаешь, да? То есть без, без гарнира. Я себя 2-3 дня немножко позаставлял, а потом оно пошло вообще на то есть да, здесь вот таких вот нюансов, да, но не получится. Местами все-таки надо применять, так скажем, силу воли. Никуда не денешься. Да, Хорошо. Хорошо? Угу. То есть акцентируйся, но ну, не на пустоте, а на старайся, даже запиши это себе, понаблюдать за... Ну, именно обращать внимание на процесс наполненности. что Даже когда я сыта, я наполняюсь. Да? Насколько ты сама себе в конце еды говоришь, о, теперь я сыта. Или поела и побежала дальше. Нет, ну, насколько ты сама себе ставишь галочку наполнено, Понимаешь? Мне нужно стать. Обязательно. Иначе никак. Иначе, ну, иначе организм не привыкнет. К тому, что да, так, иначе организм подсознание не выключит потребность в наполнении, в накоплении ресурсов. Если внутри себя, все, вот теперь можно не наполняться, теперь достаточно.